Меня зовут Хабил, фамилия Бадалова, я из Азербайджана, 23 года служил, сейчас в отставке уже шестой год, и, эти... и здесь уже пятый год я в сетевом. Или, если честно сказать, третий год, ну как занимался, да? там перерыв был большой, Дократ, Ван не занимался ничем. Друзья, расскажу. О компании расскажу почему я пришел сюда когда меня пригласили в компанию это было в прошлом году 27 августа 19 году и пригласил мистер маллас говорит Хавил, вот есть такой проект с которого нам не надо будет искать вариантов б у нас будет один вариант а и это будет надолго ну, я человека очень сильно знаю и знаю, какие у него результаты в световом бизнесе. Он 9 лет в одной и той же компании. И заработки знаю очень большие. Мне было интересно, как он выбрал, как и хотел понимать, если честно, да, я таких вопросов никогда не задаю лидерам. Почему он пришел? Я, я говорю, хорошо, скин я не занимаюсь давно сетью именно инвестиций. Скин посмотрю. Идею посмотрел, идея просто фантастическая. Но, знаете, есть такое но, когда именно вот такие сильные идеи человеку не верится, да, что будет. начал изучать компанию и начал изучать тех людей, которые создали эту компанию. Кто такой Холстайн, мистер Вернер, один из фаундеров. И увидел миссию компании и что он хочет делать именно. Если... Я подумал, если это люди, это порешили, что мы это сделаем, и сегодня они хотят сделать добро, работать со всем миром, и... со всем миром и помогать людям, которые на сегодняшний день находятся в третьих странах, как и мы с вами. Да? Именно все это началось с Африки. Почему что... Почему компания это хотела? Она хочет э, убрать вот эту большую разницу э, с денег между э, странами, элитными странами, где там мы знаем, как живут люди в Европе, отдыхают, и как и наши страны, в которых мы ничего не делаем. Э, мы только умеем работать, работать, пахать и забываем про себя, то для… Семьи надо работать, то для сына надо работать, потом для родителей старые уже для нее будет жить. И так у нас проходит э, жизнь, не успеваем ничего и смотрим, что уже седые волосы. Идея такая, что миссия компании, не такая, э, я вам скажу, что сложно, чтобы его не понять. Э, все люди, которые находятся на земле, они где-то что-то покупают, что-то продают. Это естественно, без этого жизни не может быть. И что компания делает? На сегодняшний день мы знаем, вот, например, как раз делается обкат, что меняют наши мысли, что мы на сегодняшний uh -huh. день переходим на онлайн-бизнес. Оффлайн-бизнесов, вы сами знаете, уже закрываются просто кучками. И поэтому я посмотрю да, если это онлайн. А там же я покупаю, не знаю, авиабилет, я езжу, где-то отдыхаю, покупаю одежду из сайтов. Ну много что я использую из сайтов. Почему бы не своей платформе? И э, наша вторая встреча была 31 августа. Мы договорились. Ну то, что наш амбассадор Магнус был, э, мистер Энтони, наш амбассадор тоже, да это тоже наш гид. Мы троем сели, разговариваем. Ну конечно, у меня английский язык как не знаю, у кого-то там на, на майском, а, но я на английском не знал, у меня было два переводчика как раз, а, которые переводили а, для них наш разговор, но ну, примерно мы общались около часа. Самый первый вопрос, у меня возникала проблема в том, что я колебался зайти, не зайти, ну, я пакет какой-нибудь приобрел бы, просто не стал бы качать. Самый главный вопрос был по пассивному доходу, который ну сейчас люди уже начали понимать. Раньше я не понимали, мы что привыкли ставить, не знаю, там тысячи евро и каждую неделю забрать там 10, 15, 20. Ну кто сколько дает? И чтобы наличные деньги сразу нам вернулись за два-три месяца максимум 4, потом мы начали зарабатывать. И поэтому там есть стримлайн бонус. Не был вопрос именно по стримлайн бонусу, друзья. Если там было евро, потому что там написано было евро тогда мы начали. Каждую неделю получать просто 2,5 евро или 10 тысяч евро пассивного дохода у компании нету ничего, никакой платформы, откуда он даст. Вот единственная загвоздка, которую я не мог принимать решение зайти в эту компанию, было в том. остальное все нормально. Там, ну, в интернет, если зашли бы тогда, выезжают друзья. Ой, блин, там столько мусора было про компанию. А мне это не важно. Мнение неинтересно, я никогда не послушался этих мнений. И когда они сказали, что это просто реверс, ну тогда это были как доли, да, озвучили, я успокоился, я говорю, все, здесь а, плохим ничего не ждет. мне сразу, значит, когда я начал первое время начинать бизнес, ну, конечно, мои друзья, они сразу зашли, ну кто-то вторая линия, третья, четвертая, последняя, ой, хаби, это такой же а, пирамида, там что-то такое. Я говорю, хорошо, ребята, ждите. Мы и мы начали так работать. Мы начали очень быстро. За второй месяц я закрыл там директ уже. У нас не было никаких ресурсов, ни лидеров, которых можно было показать. Не было ничего, друзья. У вас сегодняшний день есть все. Есть логистика чего-то, есть онлайн мероприятия, есть каждый день вебинары, есть много инструментов по YouTube, там, спасибо лидером, что они каждую неделю делают несколько записей и продвигают наш канал. Там есть вся информация, там есть люди, которые купили машины, дома, квартиры. Представляете, когда сегодня человек мне говорит, что мне трудно качать Pro2, я этого не понимаю. Как? Почему? Приветствия, о чем говорите? О какой компании вы говорите, что человек не может подписаться? Мне вот именно, ребята, мне интересно то, что как можно про компанию говорить и а, просто человек, чтобы не подписался в эту компанию, чтобы не подписался, потому что все люди а, занимаются сегодняшним онлайн-бизнесом, они что-то продают, что-то покупают, заказывают, смотрят фильмы, а здесь у нас все есть, есть с плюсом, много плюсов, и поэтому… А, но тогда было трудно, да. я тогда Оксану понимал, тогда Фролова понимал, тогда других наших лидеров понимал, что да, говорит о чем-то, о котором вообще ничего нету, да, трудно. А сегодняшний день, он просто делается насчет этого бизнеса. Что просто надо? Надо просто верить в компанию, верить в то, что мы делаем, верить в то, что мы можем изменить свою жизнь. Я тоже простой человек, который просто нет у меня там опыта 15 лет, 20 лет, 30 лет, 40 лет. У меня нет опыта такого. У меня если так взять, чем я столько занимался с это три года будет или нет всего. Но я на втором году, на второй год заработал уже первый свой миллион. Ну сейчас, слава богу, уже на третьем уже он поменялся на несколько. Это радуется. И обязательно цели надо ставить и спросить у себя, зачем мне нужен КРО 2. Найти ответ на этот вопрос, и реально у вас все будет. Если вы найдете э, ответ на этот вопрос, у вас получится все. Э, нет у меня людей, которые мотивируют. Смотрите, много лидеров, которые пишут, что Хабиб, можно на нашей команде поработать, там, не знаю, там, дать мотивацию команде. Ну, ребята, я это не понимаю. Как? Если у команды, как может быть, нет мотивации. Если там ты гравдвани, и э, видишь лидеров, как Оксана, то видишь лидеров, как Арла Князева, Фролов, не знаю, там Женя, ну, многие там, Нурья, там, я не могу, Марина Черенкова, очень много Гордеевская, очень много людей. шербах наш, ну кого там, Гарбулин, Платон, это лидеры, которые зарабатывали очень большие деньги. У этих людей сегодня огромные организации. Это люди просто тоже пришли в этот бизнес без никого. Просто он пришел. Я когда пришел, кого был со мной? Никого. Только я один. Я только один сам знал, что, что такое Кроудван. У меня никто не знал про это. Когда я был на третьей встрече, когда ну, у меня друг там Амин Алексеевна был со мной, президент, одна звезда да, на сегодняшний день. О, и мы 31 вот и стартанули. И начали работать. Просто у меня цель был, я всем перед всеми сказал, что за первый год я стану президентом. Но я говорил одной звезды. Но я в 12 месяц стал президентом 3 звезды. Смотрите, начал ни с чем. Просто была мотивация изменить жизнь, была мотивация работать, была мотивация создать команду, была мотивация, чтобы мои люди зарабатывали, друзья, мои первые, вторые, третьи линии они сегодня покупают дома, квартиры, машины. Это, это просто радует, это просто радует, что команда зарабатывает. Когда я вижу матчинг-бонус более миллиона евро, ну, которых там 10 7 8 6 даже с не зарабатываешь, если у тебя почти, ну, у меня почти миллион евро, а, даже чуть, может быть, уже больше миллиона евро, только матчинг-бонус. Друзья, матчинг-бонус только. Это о чем говорит, что эти люди на первой линии начали зарабатывать, на второй линии начали зарабатывать, на третьей начали зарабатывать. Именно надо смотреть на это, не то, что каждый день открыть, посмотреть, сколько я заработал, сразу эрмик бонус посмотреть, сколько, сколько у меня осталось, сколько там, не знаю, заработал. О, сегодня мои не хорошо работали, сегодня у них был товарибод малый, друзья, этого нету. Те надо смотреть, сколько ты получил машинный бонус кто у тебя не получает его. понимаете? Вот именно на этом мне надо работать. Я сегодня смотрю на этот чат, в этом чате всего 57 человек. Это очень мало а, у команды директора одной звезды. Здесь должен был полный там 500 человек, понимаете? Если сегодня мой любой лидер сделает какое-то мероприятие, сделает онлайн-вебинар, есть, даже у них идет это на английском, я просто захожу, не понимая его. Я просто еще беру там человека, который там может переводить, он тоже параллельно где-то заходит, но я просто захожу этот вебинар, хотя не понимаю, на английском. Вот эти эмоции у людей, которые есть, он передается. Для него нету, как это как музыка, Это для него нету границ это энергетики этих людей, она хватает. На сегодняшний день Крот делает огромные дела. Вот интересно, сегодня у нас открылся миксер. Да? Компания делает целые такие промоушены. Компания платформа, которая будет после пандемии просто рвать все. Потому что, вот, например, я беру себя, я прилетел в Азербайджан, к дню рождения своему и застрял здесь из-за пандемии. Не смог вылететь человек небо, да, как говорится. И служил в авиации, и сегодняшний день я минимум летал 12-15 рейсов в месяц. Туда-сюда, в, в самолетах, в аэропортах. Но как откроется я, наверное, буду каждый день лететь. И поэтому сегодня, ребята, нам надо просто поставить свои цели. Есть такая компания, если мы работаем в компании, которая на сегодняшний день номер один в мире, мы такими должны быть. Наши лидеры должны стать первыми. У нас нету в месяц месяц миллион евро заработал, два миллиона евро заработал. Это деньги не откуда. Когда я иногда вижу там каких-то, не знаю... Криптовалютах, или каких-то там хайпах люди там за месяц зарабатывают, 500 тысяч евро. Ну, седем, нет этих евро, потому что нет команды, все за... И я лучше буду шагать тихо, медленно, чтобы ни я, ни моя команда потеряла день. Ну, я тоже, ну как сказать, на сегодняшний день по меркам сетевого бизнеса, ну, где-то мы тоже зарабатываем деньги. Не говорят, там, миллиона евро зарабатываем. Ну, так, в неделю там, э, что сказать, ну, я зарабатываю неделю более 50 тысяч. Партнеры все там михер делать. А, еще, друзья, надо обязательно делать всегда э, промоушен. Промоушен сделать надо всегда для своей команды, для развития команды. Хоть маленькие, хоть какие-то. Люди работают на промош ⁇ Что нас ожидает в 2021 году, ребята? Просто у вас изменится в жизни все. Это сказка для тех людей, кто будет двигаться, работать в CrowdVine. Это просто будет сказка. Я эту сказку видел за год и два, ну уже там хотя бы, я бы приходил, ну за год и третий месяц. Да? За 15 месяцев изменился все круто на 180 градусов, ребята. На 180 градусов изменилось все. Я никогда не думал, что я могу в неделю там 50 штук зарабатывать. У меня недавно было в сутки там 50 штук, почти 48 штук в неделю. Э, в, в сутки просто лимит открылся, он сразу бабах и потом закрылся, где Мы собрали рейваться себе, и это рейваться будет нас кормить. Посмотрите, на сегодняшний день я слышу у многих людей, ну зачем я не играю, зачем мне там э, миксер активироваться. Друзья, это наша платформа, которую мы должны поддерживать. Эта платформа должна этой пройти товарооборот. Эта платформа должна... А мы... К, э, э, нормальные дистрибьюторы этой компании должны помочь, должны помочь, чтобы развивалась эта компания, чтобы она э, шла к своим целям. А то мы зачем компании. И все говорят, О, компания нам сколько даст, в этот месяц сколько будет, в эту неделю, сколько будет. Ребята, мы должны создавать этот товарооборот. Это мы должны что-то делать. Компания пока ничего не должен. Он то, что обещает, он дает. Да было у выплатах немножко задержка, ну и выплаты все получили. Что еще э, требует от компании? А нам надо просто посмотреть, а мы что сделали для компании, сколько мы работаем, мы довольны своего результата. Я знаю, что э, за экраном сидят люди, которые заработали очень большие. Нет, занимаются очень много времени в сетевом бизнесе. А здесь у компании, если у Марины это команда, значит там примерно кто-то 8 месяцев назад зашел, кто-то там, ну, в течение 8 месяцев, да? И посмотреть, какой у него результат у человека, посмотреть на себя, что я мог бы делать за это время, сколько мог бы я зарабатывать. Если каждый месяц можно минимум одну карьеру закрыть, но ну, я карьеру не имею в виду, там менеджер, там, координатор, я имею в виду директора. За первый месяц на сегодняшний день обязательно надо закрыть директора, ребята, друзья мои. Директора обязательно за первый месяц, это нечего делать. 500 тысяч товарооборота. И поэтому, друзья, если я так говорю, значит, надо подумать, зачем-то человек говорит, что за первый месяц можно стать директором. А если там мы через за 5 месяцев, это работа очень, слабая, работа очень слабая, значит, мы не вкладываемся полностью, нам надо просто вкладываться, делать бизнес. Три месяца я не спал. Если было бы на сегодняшний день, я вам говорю честно, если было бы мое время Life Trends, Mixer, я давно был бы сниженным президентом. Не было ничего, мы работали просто, не знаю, там говорили просто, открывали, как вчера про ЛОВ, открывали, ноутбу, показывали, офисе говорили про что-то будет, будет, будет. А сегодня что дает? Человек не хочет купить Mixer, активироваться, и купить на 2400 евро реверсов оплачивает человек 70 евро в общем комиссионным там 71 евро, да, выходит и получить 1200 евро, реверсов, значит человек не понимает, что такое кролдва, человек пока не понял, хоть кто менеджер, хоть координатор, кто хоть не знает, кто там хоть президент, если он если у него есть возможность купить 1200 реверсов на сегодняшний день, не ценят это реверсы, значит, это люди не поняли. Не поняли, что это такое, что это за компания. Потому что идею компании надо понимать, идею разведчика надо понимать, надо просто, не знаю, собрать. Я почти собрал... Полтора миллиона реверсов? ну, наверное, там чуть больше. Я до сих пор думаю, сегодня посмотрел, как сейчас в сидели Амином Аксеновым, и я говорю, блин, здесь хотя бы догнать надо на одном аккаунте, там, хотя бы миллион реверсов. Если человек задумался, сегодня я слышу, много людей только-только начинают активировать миксы. Друзья, если человек еще 15 дней, наверное, думает, что мне активироваться, оплатить, не оплатить, ну как? как этот человек может верить в компанию, как он может э, развивать в наши компании. Ребята, мы должны его поддерживать. Компания не должна нас Поддерживать компанию э, как и надо. Потому что покажите мне хоть одну компанию, которая сейчас двигается около двух лет и просто сегодня тоже кормит свою команду. Есть люди, есть компании, в которых все говорят, ой, у нас чеки такие, у нас я это видел этих чеков. Я видел этих лидеров. Просто на мыслях все миллионеры на цифрах, а в кармане ничего нет. Покажите мне покупки этих людей. Показывают там где-то машину, покупают. Блин, там кредит заводят этих людей, эти компании за 20 лет. Они не знают оплачивать его 10 раз эту машину, корейскую, китайскую. У нас, посмотрите, сколько машин. Наверное, минимум, минимум, я так думаю, я знаю примерно, сколько людей покупают. Ну, минимум 500, скажем. Ну, 500 это уже минимально, потому что в Азербайджане более 100, 150, 150 машин, наверное, в Азербайджане только купили ребята. Девушки, которые никогда не было, машин купили. Люди, которые занимались 20 лет сетью, не зарабатывали ничего, там везде там про... потеряли, везде там где-то там попадали. И сегодня покупают квартиры, сегодня покупают дома, покупают машины. И все это увидеть, и просто не быть частью этого, о, реально я не, могу, я не могу понять. И когда люди говорят, ой, я не могу подписывать людей, я не знаю, что ответить реально, ребята, вот я не знаю, что ответить. Я не знаю, о чем я, как я говорил, о чем этот человек разговаривал с человеком, которым пришел на встречу. Друзья, сегодня просто инструмент в наших руках очень такой солидный, реально очень солидный, в котором можно там просто работать, просто зарабатывать, просто поменяться, просто измениться, просто надо в первую очередь поменять свое мышление, не думайте о этих 100 евро, которые где-то зарабатывали люди, 500 евро там в месяц зарабатывать да, в каких-то компаниях, здесь этого нет, здесь надо зарабатывать в неделю 75 тысяч евро. Вот сейчас Сегодня у нас какое число, да, 11 число, ну, 15 уже мы будем получать э, за карьеру деньги. Ребята, это просто колоссальные деньги. Я получал 17 по не знаю даже, ну где-то там 17 800, скажем, да, тысячи евро. Это просто, ребята, просто э, деньги за карьеру. Где, карьеру, где мы увидели это, ну где-то в каких-то продуктовых компаниях эта карьера дается в год один раз, не знаю, там кому-то что-то подарили, там чек, и всем показывают там 10 тысяч долларов, человек заработал карьерного бонуса, за год работай. А здесь ты за месяц что-то сделал, у тебя все карьера меняется, у тебя меняется прибыль. Представьте любую работу, в которой мы работаем традиционно 40-50 лет, получаем сколько, получаем. 300 долларов, 200 долларов, 100 долларов, не знаю, кто-то там может быть 1000 долларов может зарабатывать, не знаю, это редко, да. И представляете, в работе это просто месяц 5, там и такой, не знаю, там, если там человек ничего не делает, закрыли директора одной звезды. За 5 месяцев, если кто закрывает директор одной звезды, это не результат, а его просто можно закрыть. У кого-то микрофон там мешает. Можете закрыть там? У Натальи там открыто. Пацианочка, можешь перекрыть микрофон? Я тут перекрываю, но... Да, организатор. Да, утихли, по-моему. Ну, вот посмотрите, если даже вот, <laughs> интересный момент, да, это, что скажу? Вот именно насчет вебинаров, да, то же самое скажем. Например, Марина звонит там, не знаю, Коля Вася или Наташа и говорит: все, у нас там 16.00, 18.00, ведь это вебинар, ты должна быть там обязательно. И все, что делает? Она просто из-за того, что Марина сказала, она идет просто вот так же, как этот человек. Заходит в вебинар, оставляет телефон, у детей где-то там играть в игры. Для него бизнес не нужен. Он просто оставил телефон и ушел. Если просто он нужен, мы должны его слушать. Телефон в руках, не знаю, в наушниках, чтобы никто тебе не мешал эту полчаса. Ребята, просто эти вещи приводят к тем результатам, которые мы сегодня остаемся которых не можем подниматься. Это мелькие вещи, это э, чуточки, да, капельки в море. Но они, когда начинаются потихоньку развиваться, каждый раз там, плюсоваться, у нас начинается проблема в сети. Потому что мы сами, если не будем уважать время других, уважать нашу систему, не заниматься этим 24 часа, у нас результатов больших не будет. Я знаю, что это команда рабочая. Рабочая команда. Вот посмотрите, есть такой вещь, да. Человек как раз на вебинаре был такой вопрос: с чего должен новичок начать? Когда новичок приходит в систему, и Фролов тоже про это говорил, да, как раз наш опыт как раз был. Когда человек приходит и начинается там лидеры, давайте, давайте учитесь систему, обучайтесь, обучайтесь, учитесь, обучайтесь и человек становится зомби, у него там прошло 15 дней, он не заработал не гроша, он зовет человека, он говорит сколько ты за 15 дней заработал, он говорит, пока ни, ни, ничего. И поэтому вот результат должен быть таким, и наше действие. Человек зашел в систему, научился первых деталей, просто, что такое компания, кто-то там владелец, что имеет в виду, миссия компании, все, не надо разрисовывать вот это кружки для человека, для человека просто надо именно показать то, что он где может зарабатывать деньги. Я никому ничего не чешу, не показываю. Если да, там сетевики, там хочешь уже команду построить, я ему могу там показать систему. А если нет, про идею надо рассказывать, про бизнес. Посмотрите, на этот бизнес как на традиционный, это как и традиционно, он скоро пакеты поменялись на пакеты предпринимателей вы как предприниматель сегодня, у вас будет несколько магазинов онлайн, вы будете с этих магазинов иметь деньги зарабатывать и по поседанным доходам, и зарабатывать просто на живые а, деньги. В живую? Почему? Тот что хочет там, друг твой полетит отдыхать, тот и продал, и авиабилет подешевле продал, не знаю, там, круиз, если надо, там, имя антикарта. И 15% твоих. На сегодняшний день в традиционном бизнесе плюс 15% нет игры. А в сетевом он просто на одном платформе тебе дают Если человеку нужно там подписаться, играть в миксер там, год, вот, да, вы, наверное, только у нас зашли только простые игры на миксер. А если просто там будет в месяца профессиональные игры, которые играются во всем мире. Представляете, друзья, там какие-то люди много денег теряют на этих играх, Но много платят, много играют. А я мы в свою родную компанию, которая там месяц активации стоит 5 долларов, не хотим просто поднять, не хотим его поднимать, не хотим там куда-то подписываться, не знаю, не пройти верификацию, не извиняюсь, активацию в Live не проходим месяц. Ой, да, зачем я? Ну там то есть люди это сделать. Если мы каждый будем так говорить, конечно, не будет большого взрыва потока. А если мы сами не активируемся, зачем нам извне искать людей? Нам надо во первую очередь с самим зайти, научиться делать и просто приглашать на этот мистер, чтобы у нас прошло реальный работа. Наши деньги будут зависеть от числа наших партнеров. Это просто бомба, это просто классно, друзья. Что я вам хочу желать? Я что вам, друзья, вот я хочу вам один вещь показать. Это не в тему, но это именно в тему. Я покажу вам сейчас. Я не знаю, как вот, я поменяю экран ваш. Вот и нашел. Вот это большой ресторан. Это ресторан, ресторан там, где я родился, Там есть комната, есть все. А вот то, что вы видите за окном. Здесь примерно видно где-то 40 километров, отсюда это город. И Алло. что хотел бы я вам рассказать, когда я раньше сидел здесь и смотрел на этот ресторан, всегда думал, ой, я попью уйду отсюда, потому что цены бешеные здесь, это элитная зона. А сегодня я сюда прихожу, хочу просто посидеть, отдыхать, я не думаю о цене ничего. Uh, сколько это все стоит. А то, что видите там, за, за окном, вот видеть надо так, не просто. Надо видеть, как компания будет через год расти, какие-то прибыли можешь зарабатывать, сколько это можешь зарабатывать. Есть люди, которые сидят здесь, да. например, в этом же кафе, что ну, отображается свет, так неудобно, да, немного. Сидят здесь, они что видят? Вот этот стол, вот этот... им не нужен э, вот этот простор, который можно посмотреть через окошко, им просто надо что делать, просто сели, поели, ушли, а ты должен зайти так, чтобы посмотреть, увидеть весь, всю эту красоту. Когда ты кушаешь, тебе будет приятно посмотреть на это все, это просто другой жизнь, вы будете зарабатывать больше денег. у вас э, Другие вещи э, будет э, происходить в жизни, которым мы не верили раньше. Много таких вещей, не только финансовых, моральных вещей происходит. Меняется взгляд, меняется. И там я позавчера смотрел ролик, ну там я, Фрезер, по-моему, был миллионер этот. И э, сидят там люди у одного спрашивают, какой период ты можешь купить BMW? Он говорит, ну, лет не знаю там, не лет, там месяцев три. Один говорит, там, за месяц пять могу, Он, ну, конечно, сидят в Европе, да, у нас это не Один говорит, там, не знаю, там, поза восемь месяцев. И спрашивают у этого миллиардера за сколько времени, ну, за сколько времени ты можешь, в течение сколько времени ты можешь купить? Он говорит, за пять лет. А всем интересно становится и говорят, в смысле, там, за 5 лет. Ну, простой человек говорит, за 5 месяцев надо купить, тот за 8, тот вообще за 3. А, ты, а говорят, ну, на счет завода надо оформить, человек ну, хочет ПМВ-завод покупать, понимаете? У него мысли не в том, что он купил в машинах. Вот именно нам надо так посмотреть. Понимаете, вот это мышление будет привести к большому результату, если будем так мыслить. Человек не думает об одном BMW, когда ему просто предлагают BMW, он не спрашивает, машину ли я буду покупать, он просто думает о заводе BMW, о концерне BMW, что он за пять лет уже его купит, понимаете, и поэтому ставьте те цели, которым вы вообще не верите, представляете, он, он сбудется, поставьте те цели, которые вообще вам нет, не, не снилось бы поставьте те цели, которые вам хотелось просто, как в сказке. Я никогда не думал, что у меня будет два галент-ваджина. Один я буду пасмурное время водить, один буду, не знаю, там, какое-то время водить. Я никогда не думал бы, что у меня будет еще с плюсом ринжовер, там. Я не думал, что у меня еще бегать 750 может быть. Я не думал, что я могу построить дом. Сегодня вот я приехал, как раз поеду туда. У меня строится здесь вилла большая, около гор там в районе только здесь участок стоит более 10 тысяч долларов за один сок там примерно 800 квадратов квартиры а не знаю там жизнь ребята все это есть я тоже не думаю что это все может быть но когда ты ставишь цели такие ты это сделаешь мы же люди мы же но ну, вот видите у многих у вас волос есть у меня даже их нет Поэтому, ребята, просто написать позитивно, надо проснуться, вставать, сказать, что я самый удачный, я самый сильный, я самый крутой, я сделаю. Понимаешь, каждый день, понимаете, каждый день надо так вставать, просто каждый день. Это единственное то, что вам э, нужно. Просто тренировать свой мозг, тренировать свою судьбу, задуматься о нем просто работать, просто двигаться, не стоять на том месте, не лежать на диване, то обеда на левой стороне, после обеда, не знаю, там, на правую сторону, просто двигаться, делать дела. Я тоже могу много раз людям отказываться, тут у меня времени нет, это уже вебинар, у меня, я, я уже проехал примерно около 400 километров с раз, за один раз, у меня почти Доехал до своего родного поселка, просто остановился, что с вами поговорю. Вы знаете, что мама болит, ну, там Оксана знает, там проблема у нее, инсульт прошла. Ну мне самое главное, что, друзья, когда у тебя есть свободное время, когда у тебя есть деньги, ты можешь помочь и маме, и папе, и, не знаю, там, сестре, там всем можешь помочь, успевать везде. Представляете, я работаю, работал бы на сегодняшний день, служил бы же самым военным еще. Меня никто не пустил бы, что мама болеет, ты поедешь туда. Если пустил бы, даже у меня не было бы возможности помочь ей, как я сегодня мог бы это делать. Так что, друзья, обнимаю вас. Если нету таких грандиозных вопросов, желаю вам всего хорошего, моего лучшего. У вас очень отличные лидеры, которые всегда на связи. Я обожаю Оксану, Марину. Молодцы вы, девчата. Оксана вообще красавица. Вот может она поделиться с вами своим опытом. Как она пришла, как она все сделала. Если человек сделал, это, по-моему, самая крутая карьера в России. Президент две звезды. Это можете делать вы все. Потому что человек 24 часа работает сегодня не спит, хоть большая команда, хоть без нее люди могли бы там сейчас работать, она в сутки там 2, 3, 5 тысяч евро может зарабатывать. Но она каждый день на связи со всеми, всем помогает. Вот единственное, что нас поднимает, вот именно так, что мы помогаем друг другу. Если нет вопросов, я хотел бы выйти, мне просто надо до мамы доехать еще, еще есть дорога, по которой я должен еще доехать. Билл, спасибо тебе огромное, спасибо тебе за твое сердце, за сердце лидера спасибо такого, все. здоровья твоей маме, твоей семье, мы очень благодарны, Здоровье что ты Здоровье, спасибо огромное. Спасибо большое. Билл, Спасибо всем. Успехов всех. Успехов. Ребята, сейчас я хочу вам представить, но это не просто бизнес-леди. Я Оксаночку знаю 10 лет, еще жила на Дальнем Востоке, мы с ней познакомились, даже были в нескольких проектах, были взлеты и падения, как обычно, терялись, потом опять находились. И когда Оксана в декабре месяце предложила мне этот проект, я полушудя, полусерьезно сказала, Оксан, ну ты не идешь ко мне в круизы, я к тебе не пойду. И сейчас она мне говорит, я просто, Марине не настояла, не настояла, чтобы ты все-таки меня услышала. Но тем не менее, я, вы знаете, наблюдаю за этим человеком уже долгое время, и я не понимаю, как в одном человеке может сохраниться такие качества. Это, я не знаю, это и величие, это и, и не знаю, Просто скромность. Оксана приезжала сюда, в Краснодар. Мы с ней проводили семинар. Никогда не забуду, как заказали зал на 30 человек, а пришло 100. его не знали, что делать. Но в конце концов у нас все получилось. И вы знаете, вот я впервые тогда Оксану увидела и поняла, насколько это великой души человек. То есть когда Оксана, когда я в апреле уже подписалась, подписалась под Ларису Горгиевскую. Спасибо ей огромное, что она меня провела по этому бизнесу. Спасибо Аллочке Князевой, Ольге Еремеевой. Но Оксана в моей душе занимает особое место, потому что ну, правда, я таких людей в своей жизни ну, мало видела. То есть ее не, не, не, не ломает ничего. Ни ее статус президент две звезды, ни ее финансы. Она просто Просто Оксана, которой можно обратиться в любое время, и она всегда ответит. И когда вчера я ей написала, она говорит, Марин, ну, конечно, я поддержу их обилу, огромное спасибо. Но в то же время у нее, вы знаете, есть вот этот стержень, стержень лидера. Я вижу, когда, что за ней всегда идут огромные толпы людей. Это не просто так. Это потому, что в одном человеке сохранено очень много положительных качеств. Вот, Оксаночка, я могу о тебе говорить очень много. Я влюблена в тебя. Спасибо. Поэтому, дорогая моя, предоставляю тебе слово. Спасибо, Марина. Спасибо. Очень приятно. Очень приятно, друзья, вообще видеть всех вас сегодня здесь. Еще раз огромное Благодарность Хабилу, что он уделил нам столько времени, рассказал историю свою, как он сюда заходил, как здесь он и развивался. И действительно, мы когда сюда пришли, еще, можно сказать, ну, не было никаких у нас таких вот направлений, ручных, да, которые сегодня... И сегодня, конечно же, приглашать намного проще, потому что уже есть что показать, есть о чем рассказать. Когда мы, конечно, приходили, изначально не было результатов пока финансовых, конечно же, мы только-только начинали, не было презентации на русском языке, не было ничего из продуктов, было видение компании. И понимание только, что это действительно что-то будет глобальное и новое. И это действительно удивительное, то, что может поменять жизни очень многих людей. И когда вы уже для себя принимаете решение, что вы будете в этом бизнесе, здесь главное не предавать свою мечту, не сдаваться, не оглядываться назад, а идти только вперед. Только вперед вы знаете, зачем вы пришли. У каждого есть свои цели, у вас есть своя мотивация. И без этой мотивации ничего не произойдет. И даже если у вас есть прекрасная мечта, но бездействие ничего не произойдет. Нужно брать, делать, делать, делать. Если что-то не получается, значит нужно сесть, осознать понять, проанализировать и пробовать другие пути. Только так. Обязательно получится. Всегда бывает так, что ты думаешь, ну все, никто сюда не заходит, я, наверное, что-то не так делаю, не о том говорю, может быть, у меня не хватает опыта, почему-то все э, проходят мимо или что-то мне свое предлагает, но тогда нужно просто понять, почему тебя не слышат может, ты тоже не слышишь, да, когда с тобой разговаривают, нужно поменять, значит, тактику, нужно подойти к своему наставнику и, или к своему лидеру, если у вас наставник тоже новичок, и он только начал здесь вести бизнес, и просто понять и пробовать различные варианты, различные стратегии, и у вас обязательно все это получится. Этот бизнес абсолютно для всех. Краудван, абсолютно для каждого, может каждый человек начать этот бизнес просто начиная с 99 евро. Это доступность, которая открывает очень многим двери в такой прекрасный бизнес. И все дальше зависит уже только от вас. То, что у вас в голове, то, что вы хотите здесь достигнуть, это все достижимо. Нету ничего такого, чтобы вы не смогли это сделать. Если это смогла сделать я, если смог сделать Хабил, если смог сделать Алла Князева, смогла сделать. И многие-многие лидеры, все здесь достигают успехов. Мариночка достигает, достигла успеха, э, я скажу, очень-очень стремительно очень быстрое твое движение, Марин, ты умница, потому что так, как ты работаешь, вот это пример для очень многих, ранг, который ты закрывалась с каждым месяцем просто меня удивлял и поражал, молодец, вот так вот надо, друзья, двигаться, не смотреть, когда мы смотрим на ранги, когда мы смотрим на ранги, ну, когда, наверное, они уже у нас перед глазами. Раньше у нас был немножко другой интерфейс в бэк-офисе. Да? И мы ранги нужно было заходить, что-то смотреть, какие-то баллы. Ну, даже и некогда было заходить смотреть, потому что просто делаешь работу, просто помогаешь людям, и все. И все получается. А ранги они уже просто сами собой идут. И так и все здесь идет само собой, когда вы понимаете этот бизнес, когда вы понимаете, зачем вы здесь и что вы хотите дать людям, не для себя, да, если вы пришли зарабатывать только для себя, то мало что получится, потому что вам нужно дать заработать вашим партнерам. Это все ваши команды, которые делают, делают общий товарооборот и только... Только мы состоя... можем состояться только со своей командой. Один человек здесь ничего не может сделать абсолютно. И ваша задача — дать информацию как можно большему количеству людей, помочь им в жизни показать путь, по которому они могут достигнуть своих результатов, своих успехов и своих целей. Конечно же, помните о своих целях. Зачем вы здесь? И, пожалуйста, не сворачивайте ни влево, ни вправо. Вот вы назначили свою цель, вы знаете, вы через сколько времени вы для себя просчитали. Вы можете прийти, например, да, вы хотите купить квартиру, или купить машину, или купить дом. Да? Все, вы должны... Посмотреть, что вам нужно сделать для того, чтобы вы могли это сделать. Сколько у вас людей, какие-то люди. Вы должны понять и ответить на вопросы сами себе, когда вы будете задавать вопрос, почему должны прийти именно ко мне. Почему должны выбрать спонсором меня. Информации много. Сейчас у нас компания идет семимильными шагами вперед, и они знают очень многие... И очень много лидеров и здесь э, вы должны быть на высоте потому что вы должны для себя понимать что вы можете дать своим людям какую вы можете им оказать помощь чему вы можете научить почему именно должны идти за вами вот когда вы будете это понимать вы будете понимать как строить свой бизнес а его строить здесь очень достойно, очень легко, потому что, потому что уже у нас очень много сделано, очень больших результатов добились наши лидеры. Те люди добываются, которые начинают делать очень быстро и за очень короткое время. Здесь не надо сидеть там. Ну, конечно, если кто-то приходит и сидит, сидит, сидит, потом он уже начинает действовать такого практически очень мало когда сидит сидит и потом начинает обычно если ему все понятно он начинает сразу потому что что тут выжидать нужно пока ты сидишь ждешь все твоих людей уже порасхватают Поэтому нужно мчаться, смотреть свои списки, смотреть, кто еще не знает о компании. А я вам скажу, очень много людей еще не знает о компании «Краудван». Но они обязательно здесь будут. Это сто процентов. Мы когда заходили, не было нас 20 миллионов. У нас было 700 тысяч человек. Нам компания компании сказали основатели, нас будет к концу года 20-25 миллионов. Не знали, как это может произойти. Но, вы смотрите, у нас уже больше 21 миллиона. У нас будет индустрия туризма. Думали, здорово. У нас есть. И это, друзья, только начало. У нас все только начинается. У нас сегодня такое классное направление развлечений Микстер. И оно просто набирает такие обороты. Посмотрите, кто у нас является нашими спонсорами. Adidas, Ribok, Levi's. То есть это такие брендовые компании, которые э, просто являются спонсорами. Нас раскручивает Microsoft Azure. Мы бьем все рекорды. Нас очень легко продвигать. Нашу компанию очень легко продвигать, рассказывать о ней. Потому что все, что вы о ней говорите, оно вызывает э, восхищение. И хочется слушать, и хочется тоже быть здесь. Потому что, когда начинаешь уже говорить о достижениях с, э, людей, которые здесь уже какое-то время, сколько они заработают, конечно, всем уже интересно становится. Э, выиграть ты можешь не просто играть, ты можешь зарабатывать. Это интересно, очень интересно. Ты здесь можешь выбирать любой бизнес, ты можешь здесь... Просто быть и даже не участвуя в этих направлениях, в этих бизнесах, в лайф-тренде да, или в чем-то, ты все равно можешь зарабатывать. Быть частью краудван, это значит зарабатывать от всего, что у нас происходит. И сидеть, сложа руки, когда можно зарабатывать в десятки, в сотни раз больше. Но я думаю, что это действительно преступление. Вот преступление для себя самого. Поэтому, друзья, у нас сегодня крайний день до нулей по сет. Мы сегодня еще можем покупать наши... Подписки за внутренние деньги, бизнес-поинты. И эти у нас подписки будут 30 дней. Их срок 30 дней. За 30 дней у нас э, есть возможность их подарить, возможность активировать своих партнеров, продать, самим активироваться. И до 19 числа кто успевает, тот получает 1200 ревордсов. За годовую подписку 1200 ревордсов. Есть еще полугодовая, тогда будет 600 реворцев Но я думаю, что пока есть такая возможность, тем более реворцы сейчас, это последняя раздача, которая у нас идет от компании, потому что реворцы наши уже набирают ценность. И сейчас просто взять за 69 евро, и активировать подписку, и получить 1200 крауд это супер, это круто вообще. Нужно об этом обязательно рассказать всем своим новичкам, пройдитесь по своим даунлайн, посмотрите, кто к вам не заходит, не забирает, кто с вами не на связи, кто там может болеть, просто позвоните и расскажите о том, что сегодня последний день когда вы можете для него сделать эти э, ваучеры, купить для него из внутренних денег, и он может до 19 числа в любое время сделать себе активацию. И даже если он не будет сам играть, да, у него есть дети, которые могут играть, которые могут выигрывать в турнирах замечательные призы. Я видела, уже скидывали фотографию, э, у нас будет разыгрываться... Не только там компьютеры, сейчас уже видела, телевизоры разыгрываются, и даже путем на Мальдивы. И мы можем до 19 числа делать активацию и получать свои краудван ревордсы. Друзья, я думаю, что мы сегодня прекрасно провели время. Если какие-то есть вопросы, у меня есть еще 15 минут, я могу на них поотвечать. Таночка, спасибо тебе огромное. Прям вот слушала бы и слушала, просто завораживаешь. Да, ребят, если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Пользуйтесь такой возможностью. Оксана, добрый вечер. Меня зовут Ирина Агеева, я из города Иркутска. У меня, знаете, какой вопрос? Вот смотрите, нам будут дарить ваучеры да, за три подписки, а на эти ваучеры уже ревердсы идти не будут, да? Будут. У нас э, будут ваучеры подарочные с 19 по 21 декабря. И у нас будет дана неделя, чтобы можно было активировать их. И за эту неделю... Все, кто получил подарочный, также получают 1200 реворцев. Ну хорошо, благодарю, спасибо большое. Здравствуйте, у меня вопрос тоже, можно? Да, Константин. Да. Вот я сегодня реги регистрировал новых партнеров и в настройках, в кабинете, где нужно записать номер телефона, дату рождения. Вот мы уже пробовали, и с разных компьютеров заходили, и разные телефоны вставляли. Он выдает ошибку, и не дает пройти регистрацию. Мы писали службу поддержки, она молчит. Что нам делать? Спасибо за вопрос, Константин. Это очень распространенный вопрос на сегодняшний день. Там, видимо, либо что-то ведутся какие-то работы, и люди действительно не могут подтвердить свой телефон, если они еще просто делали регистрацию и не заходили сразу. Я скажу, как сделать. Вы просто переходите сразу с главной страницы, переходите на Микстер, go to Микстер. Mm -hmm. Там обязательно сделайте так, чтобы у вас было на английском языке сам сайт. Внизу mm -hmm. прям ставите английский язык и нажимайте зарегистрироваться или там плати, играй, вот что-то такое, да, красная кнопка. Если они выдаст, выдадут вам e-mail, нажимайте на e-mail. Должно выдасть зеленое окошко, что пришло письмо на e-mail. Если вы e подтвердили, вам это не будет уже. Будет нажмите play. Ну, плати, играй. Нажимаешь на Этому. эту кнопку, выдает таблицу с телефоном. Вписываешь вручную номер телефона, uh -huh. подождать надо, и нажимаешь кнопку. Вот так оно сработает. У некоторых, если, например, не могут они дождаться письма на почту, тоже один из вариантов какой. Заходите на микстер.com, на нажимаете просто там, где логин, нажимаете логин, потом «Забыл пароль». Вписываете свой логин, и на ту почту, которую вы делали при регистрации, у вас должно прийти письмо с новым паролем, где будет ссылка на новый пароль. Зайдете письмо на английском языке, нажмете, вас перекинет на эту страницу микстер, где вы впишете новый свой пароль, и таким образом вы зайдете в кабинет, и тем самым э, сделаете активацию почты заодно. То есть вот пробуйте... Или такой, или такой способ. И второй вопрос. Вот у меня уже структура растет. И вчера зарегистрировались под моего партнера два человека уже. Но награды, вот краудпоинты вот эти не пришли. Вышли, почему спонсору пришли, а мне не пришли почему-то. Это так надо или тоже какая-то техническая ошибка? Нет, если вам не пришли награды, у вас бинарный бинар закрыт? У меня да, а у нее нет еще. Вот у моего партнера еще не закрыт, но мой спонсор-то получил по своей ветке вот вознаграждение за привлечение партнеров, а у меня оно не прошло почему-то. Ну, смотрите, во-первых, у нас награждение приходит раз в день, 17.00 по Москве, угу. и поэтому смотрите завтра. Если у вас будет начислено сереньким стоять цифры, на балансе сереньким, то значит Нет. ждите. Если его нету, не начислений, вам нужно зайти в доходы и посмотреть. Если у вас открыт бинар, если он ушел, это уже технические моменты, это вам нужно да. вместе со спонсором своим посмотреть кабинет, потому что, возможно, у вас пришли начисления в баланс объем. У вас не закрылся бинар, надо посмотреть, с какой стороны у вас человек встал. Это прям нужно заходить вместе, смотреть кабинет, разбираться. Но он не у меня встал, а у партнера моего. То есть там я же Светки должен какой-то получать тоже вознаграждение там 10 процентов, да? Да. Что... Константин, давайте разберем с вами отдельно, потому что здесь нужно действительно за... зайти и посмотреть. Uh -huh. Посмотреть по uh, сам кабинет? Мне нужно будет скрины посмотреть, Ну, там нужно вообще посмотри, понять, где где что смотреть, uh -huh. и где чего упало и почему не упал туда, куда нужно? Вот. Uh -huh. Uh -huh. Все, Отцепить. понял, спасибо. Ребята, есть добрый еще? день. Добрый день. Добрый вечер. Да, Зинаида есть вопрос. Скажите, пожалуйста, Оксана, нужно ли верифицироваться в микстере? Для того, чтобы получить 1200 реверсов в Ground One. Нет, я думаю, что не обязательно делать верификацию. Верификация вам нужна будет для вывода денег. Да, это нам это известно. Да, но вот такой вопрос задали конкретно, Нет. что якобы если... не будут выдавать, не будут начисляться реверсы, если не верифицируемся в миксере. Ты? Я лично такого не слышала. Я тоже такого не слышала. Я такого не слышала, действительно. И ничего не мешает вам пройти верификацию. В микстере. Не, не в микстере, вам в краудван надо пройти верификацию. В ранване, да. В ранване это понятно, да. В микстере. А в микстере нам не требуется верификация, нам только верификация по имейлу. E да. Да, это есть. Да. Это сделали. Хорошо, спасибо. Да, да, все нормально. Если вы партнер Краудван, если вы купили до 19 числа подписку годовую на Микстер, то вы получаете 1200 Краутван Ревордсов. Все нормально. Все, спасибо большое. Ана Галина, скажи, пожалуйста, если, допустим, на микстере подписку делает сначала дистрибьютор, а потом его спонсор. Спонсор получает вот эти, ну, у него там будет три активных партнера в первой линии. Получит ли он ваучер, если он позже немножко оплатился? Да, да, получит. Здесь нет такого. Все понятно. Я не стала Хабилу задавать вопросы. Вижу, что... Я думаю, что это все-таки будет... Я по поводу Молдовы. Я думаю, что это будет... Если в кабинете будет прописано, только оплачивать ваучерами надо. Только тогда в кабинете прописывается, что он оплатил. Тогда, если что, мы будем через суппорт добиваться. Да, это... да. девочки, есть еще вопросы, девочки, мальчики? Подумай. А то время осталось мало... Здравствуйте. Здравствуйте, Юлиан. Подскажите, пожалуйста, а вот почему мы сделали подписку на Микстер, да, и зашли в игры поиграть. Но чтобы войти в турнир, он нам как бы мы нажимаем на кнопку, и ничего не происходит. Или турниры еще не запустились? Юлиан, там надо смотреть. У них турниры, получается. У нас идут по определенным дням когда, Вот, например, турнир там на Adidas, да, начинается, ну, я когда заходила, я видела, что на начало 4 декабря, начало, или он там длится сколько-то дней, или, например, на определенные призы тоже турнир, это нужно заходить, смотреть, разбираться. Я вот, наверное, несколько раз заходила, посмотрела, но мне... Скорее всего, больше нужно для того, чтобы я могла показать, какие там, либо взять для материалы для своих презентаций. Вот, поэтому я так как не игрок, но те у нас партнеры, кто играет, и очень много детей играет и выигрывают и зарабатывают выигрывают в какую-то игру и у них появляется еще больше кредитов а эти кредиты они тратят на турниры или эти кредиты им нужны будут для покупок чего-то покупать но там прямо очень интересно много всего но я вам не подскажу я не разбиралась я видела что только турниры там в определенных днях и сколько-то по количеству времени и разные турниры, от разных спонсоров турниры есть, очень много всего. То есть, чтобы э, участвовать в турнире, надо использовать кредиты? Я не знаю. Посмотрите, посмотрите. Да. Еще не я не видела роликов, потому что сейчас все э, заняты тем, что приглашает людей на подписки и мало очень времени для развлечения остается. Я думаю, что у нас будут и ролики, и какие-то стратегии. Так что, если вы разберетесь, Ильян, сделайте ролик, расскажите нам. Хорошо, спасибо большое. Саночка, вот скажи нам, пожалуйста, свою коронную фразу или что? Что ты говоришь людям, что вот они идут за тобой толпами? Вот что ты им такое говоришь? Такой вопрос, что Ну, я даже не знаю, что сказать тебе, Марин. Что я говорю? Я говорю просто начинай работать. Очень просто. Если ты хочешь поменять свою жизнь, что-то хочешь добиться, тогда нужно делать. Если ты ничего не хочешь, тогда оставайся там же. Просто понимаешь, когда ждут мотивацию от тебя. Ну, вот просто вот посмотри, что ты сегодня имеешь, да? вот, э, если ты не будешь ничего делать, ты остаешься с тем, что у тебя есть сегодня. Вот сколько ты зарабатываешь, вот столько у тебя будет. Если ты не будешь двигаться, ты останешься на этом же месте. Ты боишься сделать звонок, ну, значит, значит побудь какое-то время со страхами. Если ты устал бояться, да, настолько, что ты устал бояться, ты хочешь уже заработать денег, и тебе нужно что-то определенное, которое ты просто понимаешь, что если ты не двинешься, у тебя ничего не произойдет, тогда ты начинаешь это делать. Только в твоей голове, когда произойдет вот такой переключатель, такой вот, знаешь, тумблер, тогда человек начинает действовать. Не все здесь могут быть, Хоть бизнес открыт для всех, но не все здесь могут быть. Потому что кому-то очень комфортно быть в среде, в которой он привык. Он ходит на работу, на свою, все нормально. Нет никакой ответственности. Ни за кого он не отвечает, никого он не приглашает. Ему дают определенную зарплату. И вот это устраивает, ему достаточно. И что ты будешь ему голову делать, менять? ему не надо это поэтому здесь э, мы даем для людей просто возможность быстро заработать и об этом мы говорим а как они уже воспримут примут ли они это посмотрят это уже их дело но наша задача донести до них, э, очень про простым языком возможность не нагружать много информации, просто показать возможность, что это можно сделать, что на сегодняшний день есть такая возможность у них взять свой и начать свой бизнес. И у них постепенно, когда вы будете говорить о компании, о надежности, о, том, о той идее, которую она несет, не говоря о маркетинге, маркетинг это уже потом, маркетинг для меня это вообще вот сам последний, как вишенка на торте, маркетинг, потому что я когда узнала про маркетинг, я уже была уже прям в ванну, я узнала позже о маркетинге, ну, я вообще просто это вот все, я, я поняла, что... У меня самый последний пазл сложился, я поняла, что это место, которое я ждала, искала. И я теперь здесь буду, буду делать все, потому что когда у тебя пазлы все складываются, ты понимаешь, что эта компания, именно так ты ее будешь продвигать и здесь ты добьешься обязательно успеха. У тебя должно сложиться в голове картинка, должна сложиться в голове картинка, что ты будешь делать, как ты будешь преподносить информацию, для кого нужна эта компания. Конечно, нету определенной формули, о которой вот ты, Марина, меня спрашиваешь, что конкретно бы ты говорила. Я с каждым бы говорила бы по-разному. Нету определенного скрипта, Который подойдет для всех. Оксана, я, я совершенно согласна с тобой, потому что когда меня спрашивают, ну что, Марина, ты говоришь? Я говорю, да нет определенного какого-то слова. там, С каждым человеком все по-разному. Но вот мне нужны были очень деньги. И я пришла именно на, на то, что я увидела здесь перспективу их заработать. И мой результат за полгода ⁇ это шикарная машина за полтора миллиона. Это мужу подарила баню, о которой он мечтал всю жизнь. Я позволила себе такие вещи, о которых я могла раньше только мечтать. И это все. Вот первая моя компания за 24 года моей сетевой жизни, что мечты действительно исполняются. Поэтому, ну что, это все внутри, это все внутри, это желание, это стремление, и самое главное, это не останавливаться, не останавливаться, потому что я знаю, что ты, что кабил, у вас такие уже там результаты, статусы, но вы не останавливаетесь не на миг, вот это самое главное. Ну и остальное, я думаю, все у нас приложится. Спасибо тебе, Оксаночка, огромное за твое сердце, за сердце лидера, за то, что ты такая у нас вот. Ну, просто необыкновенная. Спасибо, и спасибо, Ариночка. Есть спасибо на кого Богу. равняться и двигаться. И вот ты пример. Спасибо вам. Потому что только благодаря вам у нас есть такая классная команда. Команда в такой классной компании. Краудван. Друзья, невозможное возможно здесь все. Возможно. Поэтому успехов вам и двигаетесь к своей цели, к своим мечтам. Всем пока!